Братья и сестры, меня зовут Евгения. 8 ноября Русская Православная Церковь празднует память великомучника Димитрия Солонского. Святой угодник Димитрий был уроженцем города Филсалоники, главного города провинции Македонии. Уже не один год римские императоры гнали христиан, преследовали, мучили и казнили их. Отец Дмитрия, правитель Фессалоник, веровал в Господа тайно. В своем дворце, в скрытной комнате без окон, он устроил домовую церковь. В ней стояли две иконы, украшенные золотом и драгоценными камнями. На первой был изображен Господь Иисус Христос, а на другой – Пресвятая Богородица. Затеплив перед святыми образами свечи, и, воскурив Фемиан, он вместе с женой молился истинному Богу, единородному сыну его и пренепорочной владычице. Благочестивые супруги щедро жертвовали милостыню нищим, ни в чем не отказывали нуждающимся людям. Одно лишь печалило их – у них не было детей. Они усердно молились Господу о рождении наследника – и желание их исполнилось. Всевышний даровал им сына. Велико было ликование родителей, велика была радость и города Фессалоники, жители которого любили своего правителя. Призвав священника, родители крестили сына. И теперь в домовой церкви перед святыми образами колени преклоняли трое христиан. Суровый муж, его благонравная супруга и едва научившийся ходить малыш. Всей душой отрок веровал в Господа и с благоговением поклонялся святым иконам. Юношей Дмитрий поступил на военную службу в легион, стоявший в Фессалониках. Служба нравилась ему. Он был не по годам дисциплинирован исполнителем. Командир легиона, командир Эковорд не упускали возможности похвалить его перед отцом. Отец гордился сыном, ведь военный – необходимый для отечества человек. К великой печали и скорби Дмитрия родители его внезапно скончались, оставив его наследником богатого имения. Правивший тогда император Максимиан, услышав о смерти его отца, призвал Дмитрия к себе. Дмитрий успел отличиться в боях, по отзывам командиров был не только храбр, но и разумен. И поэтому император назначил его наместником провинции Македонии. «Строго следи за воинами», – напутствовал Максимиан молодого наместника, «постоянно занимая их военными упражнениями или работой, ибо от безделья дисциплина слабеет, и легионеры становятся больше похожими на разбойников, чем на воинов. Содержи в порядке город». Охраняй торговые пути, покровительствуй купцам, торговле прирастает богатство империи. Но главное, прошу тебя, очисти фессалоники от нечестивых христиан, предавай смерти каждого, кто только призовет имя Распятого. Обещаю очистить город от нечестивых, сказал Димитрий. Радостно встретились земляки возвратившегося в родной город Димитрия. Горожане уважали его отца искренне сожалели о его кончине и надеялись, что Дмитрий будет достоин отцовской памяти. Вступив в управление городом, Дмитрий сместил продажных чиновников, проверил городские темницы и освободил оттуда заключенных. Из городской казны и из собственных средств выкупил должников, устроил бесплатную раздачу хлеба неимущим гражданам. Жители Фессалоник нарадоваться не могли, глядя, как мудро и справедливо правит молодой наместник. Горожане, по обычаям того времени, хотели поставить в знак благодарности статую Дмитрия на форуме, а также даровать ему звание Спасителя. Димитрий решительно отклонил и то, и другое. «Дорогие сограждане!» – обратился он к ним в воскресный день. «Я не могу принять на себя наименование Спасителя. Спаситель у нас один». Господь наш Иисус Христос, Его подобает благодарить за все. Я же всего лишь скромный служитель Его, и статуи я не заслужил. Господь заповедал нам творить добро, что я и делаю, в меру дарованных мне сил. Фессалоникийцы, выслушав его речь, в молчании разошлись. Одни в душе радовались, что отныне городом правит христианин, другие же негодовали что Дмитрий так открыто выступ, выступил против языческих богов. Вставку Максимиана, как черные вороны, полетели доносы на Дмитрия. Воевавшись с арматами Максимиан, прочитав доносы, рассверепел. Как же он доверился Дмитрию, не распознав его? Говорили ему агенты тайной службы, что отец его поклоняется распятому. А он не поверил. Как же, такой знатный, заслуженный человек и христианин, оказывается, напрасно не поверил. Сын в отца пошел, яблоко от яблони недалеко падает. Одержав победу над сарматами, обратный путь император избрал через Фессалоники и отправил гонцов с известием, что скоро прибудет туда. Димитрий внимательно прочел депешу, скрепленную императорской печатью, Позвал своего слугу Лупа, тоже христианина, и сказал ему. Не откладывая ни на час, приступи к раздаче нищим и бедным золота и серебра из моих кладовых. Раздай одежды, отвори амбары. Пусть любой желающий выносит продукты, вина и иные припасы. Что случилось, господин, спросил Луп? Почему ты отдаешь такое приказание? Дмитрий подал ему депешу. Наступила пора расстаться с богатством земным и искать богатство небесного. Дмитрий удалился в домовую церковь, встал там на колени, молился Господу и Божьей Матери, чтобы они укрепили его перед грядущим испытанием. Внизу сильно заколотили в дверь. «Господин!» — кричал взволнованный Луб: «Тебя требуют к императору!» С ясным, спокойным лицом Предстал святой Дмитрий перед Максимианом. Поприветствовав его, он смело и прямо отвечал на вопросы. Да, он исповедует Иисуса Христа. Да, он почитает Божью Матерь. Да, он презирает языческих богов. Да, он никогда, даже под страхом смерти, не принесет им жертвы. Разве, испив чистой воды, захочется пить воду гнимую и затхлую? Выслушав Дмитрия, Максимиан раздраженно сказал что все христиане бесчестные и подлые люди. «В чем я был бесчестен, подлый перед тобой?» спросил святой угодник. «Почему, когда я назначил тебя сюда наместником, ты не сказал мне, что ты христианин? Ты не спрашивал меня об этом, государь? Ну ты же обещал очистить город от нечестивых». «Обещал. Но ты нечестивыми называешь христиан, а я почитающих лже богов. «Не знал я, сквозь зубы произнес Максимиан» что языком ты владеешь не хуже, чем мечом. В темницу его. Несколько дней провел Дмитрий в заточении, молясь Господу и Богородице. Зная, что ему предстоит умереть, он с любовью вспоминал своих родителей. Они дали ему жизнь, они зажгли в его сердце огонек православной веры. Ночью, накануне его мученической кончины, Дмитрию явился ангел. «Мир тебе, страдалец Христов!» – сказал он. Мужайся и крепись Радуюсь и веселюсь о Боге моем Отвечал Дмитрий А Максимиан праздновал победу над Сарматами В первый день после триумфа Император судил пленных Одних отпустил на свободу Других продал в рабство Третьих приказал обезглавить Четвертых утопить Пятых бросить на съедение зверям. Весь день лилась кровь И раздавались вопли и стоны казнимых во второй день император устроил пир для всего города. На перекрестках стояли бочки с вином, на кострах целиком зажаривали валов, баранов, свиней. По городу бродили толпы пьяных, распевавших разгульные непристойные песни. Во дворце перед императором плясали танцовщицы, фокусники и чародеи являли свое мрачное искусство. Придворные поэты читали листивые оды. Третий день был посвящен состязаниям силачей. На форуме сколотили высокий помост, который со всех сторон обнесли копьями, вот воткнутыми в землю остриями вверх. По мосту разгуливал любимый борец императора, вандал Ли. Страшилище гигантского роста с ногами и руками, как у слона. И вызывал всех бороться. Победителя ожидал приз – слиток золота. Подвешенные на цепочке на груди борца. Вот он колотил себя по груди Ли. Кто сможет, возьми. Выйди против такого, ужасались горожане. Он тебе в раз ребра переломает. Желающих помериться силой с великаном не нашлось. Тогда на помост стали загонять христиан. Ли, потешаясь над ними, катал несчастных страдальцев по помосту, как мешки с мукой а затем, покуражившись, швырял на торчащие копья. Максимиан громко аплодировал и хвалил Ли. Восторженно ревела и праздная полупьяная толпа. Казалось, никто не сочувствует христианам. Почти у самого помоста, возгораясь праведным гневом, сжимал кулаки юноша Нестор. Слезы текли по его лицу, когда он видел, как звероподобный Ли умершвляет христиан. Растолкав в толпу, Нестор побежал к темнице, где томился Дмитрий. Она была на другом конце форума. Дмитрий слышал похвальбу Лия и предсмертные крики своих единоверцев. Дмитрий, скажи, как быть? Что делать, чтобы остановить этого убийцу?» Размазывая по лицу слезы, почти кричал Нестор. Святой угодник просунул руки сквозь прутья решетки, погладил храбреца по голове, перекрестил его. Иди смело, не бойся, благословил Несторан на подвиг Дмитрий. Верь, и с Божьей помощью ты одолеешь злодея. Воодушевленный Нестор взбежал на помост. Многотысячная площадь замерла. Он выглядел рядом с лием мальчишкой, но ему помогал Господь. В схватке Нестор борцовским приемом опрокинул Лия. Пока тот соображал, что к чему, юноша подтащил его к краю помоста и столкнул на копья. Толпа взоревела от восторга. Наконец-то нашелся борец, победивший наглого великана. «Как же мог этот мальчишка одолеть столь именитого борца?» – недоумевал Максимиан. Лий поборол тысячи таких, как Нестор. На Олимпиаде в Афинах против Лия вышло 20 лучших греческих и римских борцов. Всех их он положил на лопатки до полудня. Немыслимо, непостижимо, Горестно вздыхал Максимиан. «Государь!» – прошептал лыстивый царедворец, подслушавший все этого неимператора. «Нестор победил нечестным путем». «Как так? Не может быть!» «Перед борьбой он зачем-то бегал к Дмитрию». «Не обошлось ли тут без волшебства?» «Скажи, юноша!» – обратился император к Нестору. «Говорят, ты что-то бормотал, прежде чем сойтись с Лием? Ты произносил заклинание?» «Нет», — ответил Нестор, — «я сказал только, «Боже, Димитриев, помоги мне в борьбе с моим противником». «А это разве не заклинание?» — прервал его император. «Отрубить ему голову». И молодого Нестора обезглавили перед Максимианом. «Пусть и Димитрий погибнет той же смертью, как и мой любимый незабвенный Лий», — сказал Максимиан, утерев слезу. «Какой великий человек был Лий! Такого уже не будет на земле». Он один поглощал столько пищи, которой хватило бы насытить десять человек. В темницу, где был заключен Дмитрий, ворвались воины. Святой, стоя на коленях, молился. Несколько копий одновременно пронзили его тело. Так предал святой исповедник в руки создателя свою честную и святую душу. Верный раб Дмитрия Луб выкупил у тюремного сторожа Одежду святого угодника, орошенную его честной кровью, и омочил в ней перстень. Прикасаясь одеждой и перстень к больным людям, он совершил много чудес. Исцелял болезни, изгонял лукавых духов. Слух о творимых им чудесах разнесся по фессалоникам. Больные со всего города стекались к лупу. Максимиану донесли об этом, и он приказал отрубить лупу-голову. Так добрый раб последовал за господином своим в обители небесные. Коротко было житие великомученика Дмитрия, но у бога нет мертвых. И после смерти своей святой угодник помогает всем, кто обращается к нему за помощью в битвах с Арагами. В правление боголюбивого императора Мавреки кочевые авары потребовали от Византии выплаты большой дани. Император не счел нужным даже разговаривать с ними. Авары навербовали стотысячные войско и двинулись на Фессалоники, надеясь хорошо поживиться. В городе, где столетиями велась бурная торговля, скопились огромные богатства. Добродетельному горожанину, добродетельному горожанину Иллюстрию было даровано видение. Когда он молился в церкви Дмитрия, то увидел святого мученика и двух ангелов. Ангелы сказали, что Господь намерен предать Фессалонике за грехи горожан в руки врагов. Дмитрий, прослезившись, попросил ангелов передать владыке его слова. «Человеколюбивый владыка, не погуби города, где все взывают к твоему святому имени. Если люди сие и согрешили, они все-таки не отступили от тебя». Иллюстрий поспешил на стены, рассказал о виденном, призывая жителей стойко биться с врагами. Горожане воспрянули духом при вести, что святой Димитрий молит о них Господа Иисуса Христа. Весь народ дружно поднялся на защиту родного города. Дети и женщины доставляли на стены камни, чтобы сбрасывать их на осаждавших. Несли соль, залу из печей, чтобы ослеплять им врагов. Все готовили накотечники стрел, кипятили смолу, чтобы лить ее на вражеские головы. И все единодушно взывались молитвами к святому Димитрию. На седьмой день осады, когда силы горожан были на исходе, авары без видимой причины обратились в паническое бегство, побросав осадные орудия и даже весь обоз. Одного из них взяли в плен. Он рассказал, мы были близки к победе. Но сегодня на городских стенах появилось новое, свежее войско. Им предводил огненно-сияющий муж в белоснежной одежде и на белом коне. Меч его был так велик, что доставал до неба. С грозным криком бросилось на нас это войско. Кто бы устоял против него? Выслушав рассказ Авара, горожане поняли, что это святой Дмитрий защитил свой город. Дмитрий Солонский и Федор Стратилат были одними из самых почитаемых святых Древней Руси. Они покровительствовали русским воинам. Фресковые изображения их украшали стены соборов и церквей. После Куликовской битвы святой благоверный князь Дмитрий Донской в честь своего небесного покровителя, мученика Дмитрия, учредил Дмитриевскую субботу, на которой поминаются все воины Живот свой на поле брани за веру и Отечество положившее. Дорогие братья и сестры, Хочется вас всех поздравить с наступающим праздником, с Днем памяти святого Дмитрия Солунского, и пожелать вам мира и благодати, и заступничества его святыми молитвами. Давайте же мы будем достойны его святых молитв. И да хранит нас всех Господь, молитвами святого угодника Божия Димитрия. С праздником!